Выясним, от чего зависит электроемкость конденсатора. Зарядим конденсатор и отметим показания электрометра. Сблизив пластины, увидим, что напряжение между пластинами уменьшается. Так как заряд на пластинах оставался неизменным, то уменьшение напряжения связано с увеличением электроемкости конденсатора. Будем изменять площадь пластин конденсатора, перемещая их друг относительно друга вертикальной плоскости, не меняя при этом расстояние между пластинами. Заметим, что при уменьшении площади пластин напряжение между ними увеличивается, следовательно, электроемкость уменьшается. Внесем между пластинами конденсатора диэлектрик, например, лист стекла. Заметим, что напряжение уменьшается, следовательно, электроемкость конденсатора зависит от площади пластин, расстояния между ними и свойств, внесенного в конденсатор диэлектрика. Электроемкость прямо пропорциональна площади пластин и обратно пропорциональна расстоянию между ними.